Здравствуйте, меня зовут Зайцев Алексей, и сегодня я расскажу о том, как специалисту сотрудничать с НСП. Для начала хочу сделать небольшую ремарку о том, что NSP – это компания, которая существует уже почти 50 лет, и она работает только по рекомендации, только через специалистов, только через устный маркетинг от человека к человеку. Поэтому вы не первые, кто получает эту информацию, вы не первые, кто в этой области работает и зарабатывает. Я хочу сказать, что я работаю с компанией уже 13 лет, и большое количество людей, которые были специалистами и продолжают ими быть, благодаря тому, как мы их обучаем, имеют хороший стабильный источник дополнительного дохода. Причем суммы разные, но в основном это колеблется от 100 до 1000 долларов. Человек может зарабатывать дополнительно на рабочем месте. Значит, что может человек делать? Первое – это рекомендовать продукт. Если это специалист, допустим, косметолог или доктор, или человек, который занимается ногтями, волосами, он может просто рекомендовать продукт и отправлять человека, то есть это вы, специалист, отправляете клиента на определенную торговую точку, где продукт продается. Значит, таким образом он покупает продукт на торговой точке, и вам потом начисляется определенный бонус назад. Второй вариант – это продавать продукт на рабочем месте. Значит, в чем его... Скажем так, преимущество в том, что вы больше при этом зарабатываете и более гарантированно продукт продастся, если клиент его увидит у вас. Потому что у некоторых людей нет времени куда-то сходить. А если вы порекомендовали продукт, который, например, улучшает работу кишечника или, например, восстанавливает ногти, или улучшает работу там, гормональной системы, или способствует коррекции фигуры, то гораздо комфортнее его, может быть, приобрести сразу. Поэтому на рабочем месте может э, иметь место быть э, продукт, который клиент забрал, и вы получили сразу доход. Тут доход будет в этом случае чуть-чуть больше. Значит, э, давайте разберу ошибки, которые есть в основном у людей, которые э, так работают. Основная ошибка – это разовый клиент, разовый доход. Есть люди, которые работают с огромным количеством клиентов, и они в основном стараются не заморачиваться с коммерцией. То есть, они, например, делают что-то очень коротко. У них есть какой-то определенный лимит времени на человека, на клиента, да, на, на, на пациента, скажем так. И они делают разовую выписку продукта, скажем так. И, соответственно, это приводит к разовому доходу. В чем фишка NSP? НСП имеет много интересных продуктов. Эти продукты имеют замечательное свойство заканчиваться. То есть, Продукт закончился, клиент приходит за ним снова. И Если э, он получил информацию от вас, и вы его никак не закрепили, то он повторно купит продукт, скорее всего, в другом месте, а не благодаря вам. То есть он может пойти найти какого-то другого консультанта, который более обаятельный, чем вы расскажете, и он, грубо говоря, станет, источником дохода какого-то другого человека. Поэтому давайте исправлять эту э, систему и исправлять ее очень просто. Первое, нужно вести э, некую клиентскую базу. То есть очень важно это хотя бы иметь контактный телефон человека, который приобрел продукт NSP и каким-то образом знать его результаты по применению продукта. В идеале, если вы уже работаете, у вас каждого э, клиента есть э, контактные данные, это идеальная ситуация, вы знаете, что происходит и как действует продукт, вам гораздо легче, э, собственно говоря, вообще видеть. Картотеку, вести картотеку, ввести клиентов и зарабатывать на этом больше. Если вы работаете с минимальным количеством вот именно обмена контактов, то, может быть, нужно немножечко перестроиться и все-таки иметь контакт с человеком, чтобы вы обменивались контактными данными. Поверьте мне, люди не будут вам названивать сейчас. Большинство людей могут получить информацию и в интернет, но все-таки лучше обмениваться контактными данными, если вы хотите создать не разовый источник дохода, а постоянный источник дохода. Так вот, если вы человека регистрируете, то есть в НСП реферальная система, вы регистрируете, и он указывает в компьютерной системе, что он регистрирован от вас, то бишь под ваш номер, каждый раз, когда он покупает продукт, вы с этого получаете начисление. Причем есть уникальная штука. Вы можете работать в маленьком поселке, где-то совсем-совсем далеко, а человек может к вам при приехать может быть летом на отдых попасть к вам на прием вы ему порекомендовали продукт вы его зарегистрировали он уехал в какой-то крупный город или даже в другую страну он там приобретает продукт и вы получаете за него доход самое интересное что люди с крупных городов имеют как правило более большие доходы соответственно вы можете получать доход даже тогда когда вы клиента не принимаете, то есть, он уже, грубо говоря, уехал в другой город, он уже, может быть, про вас и, собственно говоря, забыл, но ну, почти, он пользуется другим специалистом, но продолжает пользоваться продуктом НСП, и это вам дает дополнительный доход. Поначалу кажется, эта сумма маленькая, но когда количество клиентов возрастает, то это становится вашим вторым, таким же, может быть даже и большим источником дохода, чем то, что вы делаете на основном рабочем месте. Вот это уникальная фишка NSP, что вы можете создать себе дополнительную финансовую подушку, то есть стабильный источник дохода, независимо от рабочего места. Мало ли вас жизнь каким-то образом заставит переехать, такое тоже бывает. Мало ли у вас может произойти ситуация, при которой вы не сможете работать. Ну, вот, как-то так произошло. И я знаю таких людей. Там э, человек э, занимался танцами, сломал ногу и извините. Да? Человек э, там, потерял зрение и не смог больше работать э, с чем-то, где, где зрение требуется. Все может происходить. Когда вы создали клиентскую базу, это вам дает гарантированный источник дохода, потому что продукты НСП высочайшего качества и потому что они заканчиваются. То есть человек сначала взял себе что-то типа зубной пасты, потом взял себе какую-то витаминку, потом взял программу для очищения, потом э, раскушался продуктами и начал пользоваться всеми остальными, и получается что вы создаете себе стабильный источник дохода, независимо от рабочего места. А рабочее место может быть Супер сильным источником привлечения себе вот этих вот клиентов. То есть я не говорю о том, что там надо увольняться. Наоборот, если у вас есть э, прием людей, если вас люди уважают и ценят, NSP это хороший способ улучшить свое имя. Именно улучшить. Потому что благодаря э, нутрициологии, благодаря этим знаниям вы можете людям гарантировать больше большую вероятность получения результата по здоровью, по красоте. То есть, вы человеку предлагаете хороший продукт, который гарантированно работает, то есть, вы рекомендуете не что-то там где-то в интернете, может быть, почитай там что-то как-то где-то, то есть, а вы конкретный продукт рекомендуете, который опробован, грубо говоря, на большом количестве людей, на большом количестве стран и он точно работает. Поэтому в этом смысле вы улучшаете свое имя как специалиста, который может порекомендовать что-то достойное и тем самым начинаете зарабатывать дополнительные деньги. Когда вы работаете только с клиентов, вы можете зарабатывать от 100 до 1000 долларов. Когда вы выписываете продукты, регистрируете людей в реферальную систему, часть из этих людей может начать, так же, как и вы, размножаться. Они могут кого-то другого зарекомендовать и так далее, и так далее. Эта система может начать размножаться, если вы правильно будете использовать наши знания. Так вот, если эта система начинается, то доход будет сильно отличаться от этого. Он будет сильно отличаться в выгодную сторону, потому что НСП платит за рекомендации, и NSP уже почти 50 лет использует реферальную систему. Это Компания, которая не использует рекламу, она платит деньги за рекламу нам, нам с вами, тем людям, которые продвигают продукт, тем людям, которые помогают продукту регулярно двигаться. Поэтому, если вы будете ну, как бы не лениться, чуть-чуть вникать в знания по нутрициологии, в знания по маркетингу, в умение создавать вот именно клиентскую базу, в умение качественно взаимодействовать с человеком, который к вам пришел, вы сможете себе создать двойной, тройной, пятерной источник дохода вместе с НСП. Поэтому в добрый путь, до следующих видео.